Вот мы едем в Светлоорск, где отбудется суд над правооборонкой нашей коллегой Оленой Маслюковой. Таким чином мы едем подтримать ее, морально подтримать. Ну что, ясно, обороните теперь с вы вам да, варили вам курок на дороге в Киршиню Светлагорского. Дима приехал, вы Все нормально. Ну, Стоять. Приехали поглядеть, где клубцы. Над нами. Людей. Узбивали заполохование в городе, тотальное заполохование во всех организациях, во всех установах. Люди не спрашивались, не узбирались и не выступали с упрость выкидов <с шкодных заводов. С белиной целлюлезы. Мы подавали официальную заяву на проведение митинга в Гуликин, нам отмовили. Вот, и тому люди, просто люди узбурились и вышли сами. А нам кажут, что это организовали мы. Ну, колья, они так ли, если колья это издольная, то это мой гон. Настроен, ну, оптимистичный, я не лечу себе виноватый, не учим. И тому, пермахопанина быть за нами. Дом, с нашей инициативной группы, предъявляется обвинение, не организовали флешмоб. Это при том, что перелив массовых мероприятий, на каких требовалось сгаднение с уладами, флешмобы не позначены. Никто их организовал, никто толком не ведает. Это была стихийная акция, когда судить людей, которые не очень виноваты, становится крытно за наше правосудие. Совершение правонарушения 1 статьи 23.34 по Беларусь. В конституции написано, гарантуется право на свободу меркованию, перегонанию, свободное выражение. Восьмое это докладно. Артикул конституции номер 30. Но Это вообще без закона. Люди подожди, подражаются перенесли на среду на третье число на 10.00 Конечно, суд формально проходит без нарушения законодательства, видовочно что обвиновление проведения массового мероприемства но натягнуто за уши. Вот. Причем сама постановка пытания, притягивание за отказность за, за проведение мирного флешмоба, это уже само по себе неправомерно и незаконно, такого не повинно быть. суд ну Суды у нас невыборные, призначенные. Он будет делать то, что ему говорят. В принципе, он то же самое и делал. То, что отбывается у городе, вот это отручивание насельництва, это трубой у всех. Поэтому они и пришли подтримать. Потому что знают, что это все несправедливо, незаконно. У нас сегодня день человека судит за правду. Что люди сделали, чтобы вышли на площадь? Они вызывают у суд. За что? За что судят людей? Я не понимаю, что сказать. Что плохо, понимаете, что плохо. Это вон невозможное. Она в доме ощущается. Делайте с заводом, что хотите. Но не трогайте людей, чтобы у нас был воздух, чтобы мы хоть дышали. Спасибо людям. Низкий им поклон, что сегодня они нас поняли. И сегодня хоть эта информация вышла за пределы деревни Якимовой Слободы. Потому что это пятый химический комбинат на сегодняшний день. Это уже, простите, это, это уже выше сил. И самое дивное, что не судите, не притягивайте до отказности. Ни городские улады, которые ничего не робят, разумеется, Ни керамичество завода, которое выкидывается здесь, постоянно это промысловое предприятие. А тех людей, которые вышли, как оборонить себе и своих детей. Ну это ж вообще, нонсенс.